Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Посиделки» с Борисом Куниным. Здравствуйте, Борис! Здравствуйте, Евгений! Ну вот, видите, фон у меня такой интересный, да? Там разные страны написаны. Мы поговорим сегодня об эмиграции и, в частности, об эмиграции, о жизни иммигрантов в Германии. И триггером послужила статья, не буду говорить в какой газете, чтобы не делать рекламу, она не нуждается. Под названием «Иммигрант из России грустно описал жизнь Германии изнутри». Я потом дам ссылку на, на этот материал, чтобы наши зрители смогли прочитать. А пока одна цитата оттуда. Когда на третий год жизни в Германии депрессия стала накрывать и меня, я начал обходить своих бывших соотечественников стороной. Я знаю, что вы на своем канале уже эту тему поднимали, наших соотечественников, но тем не менее, мне хотелось, чтобы вы поделились своими наблюдениями о контактах с ними, может быть, какие-то были положительные контакты, я знаю, что, скорее всего, были отрицательные, но постарайтесь быть объективным, в отличие от автора этой статьи, который очень субъективен и предвзято написал, но об этом мы позже скажем. Вы знаете, я бы сказал, что не негативных, не особо или ярко выраженных позитивных контактов как бы и не было. То есть, какая-то вот... Мутная, что ли, безразличная середина, если можно так сказать. То есть нету какого-то отрицательного отношения, или как автор статьи пишет, шарахаться от соотечественников, Боже, упаси. Ну и на шею, как говорит одна моя знакомая, в засос дружить, тоже как-то желания не... и, собственно, и возможности особой не возникало. А скажите, вот вам знаком так называемый синдром Крестакова? С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало часто говорю, ему, ну, ну что, брат Пушкин? Ну. Да тоже так брат отвечает, бывало так как-то все. Ну, большой оригинал. Это э, когда э, наши соотечественники начинают хвастаться своими бывшими достижениями. И часто эти достижения, мягко говоря, выдуманы. То есть все директора завода, все э, главные инженеры, все э, с учеными степенями. И такое ощущение, что рядовых тут нет. То есть вся, вся элита выехала. Э, вот что вы об этом думаете? О, сколько раз приходилось сталкиваться иногда что называется, хотелось вскочить на белого коня и вытащить шашку из ног. Потому что с таким видом, с таким опломбом не все, боже упаси. Но часть наших людей как-то довелось на одной встрече столкнуться с дамой. И что-то, к слову, пришлось она «Ой, ко мне в кабинет без стука никогда никто не входил там». На, на что не удержался и ответил, а меня бесило, когда ко мне в кабинет стучали, потому что если я там, то как бы открыть дверь и спросить, можно ли зайти или нет, если я занят, а если меня там нет и кабинет закрыт, то чего в него стучаться? А к чем вызвано? Это что-то, комплекс неполноценности или хочется себя как-то приподнять, прежде всего, в своих глазах и в глазах окружающих? Потому что вот у меня есть такое выражение, может грубоватое, но верное, что в эмиграции, как в бане, все равны. И, собственно, кого интересуют твои былые заслуги? Это кроме тебя и твоих родных, по-моему, это никому не интересно. Ну, скажем, наверное, все-таки заслуги за слугом тоже рознь а комплекс неполноценности или скорее даже возможный комплекс неполноценности там, а тем более здесь и естественно на мой взгляд на первом месте с большим отрывом стоит желание поднять себя в своих же собственных глазах, потому что ну что-то не удалось в жизни, чему-то завидуем и так далее и так далее, а здесь вроде как никто ж или почти никто не ни опровергнуть, не подтвердить не может, поэтому либо веришь на своего, либо тихо ухмыляешься в усы и бороду, если она есть. Но я хочу сказать, что в эпоху интернета это все очень просто проверить, ты забиваешь в гугле фамилию, имя этого персонажа и смотришь, что там выскакивает. Мы эту тему оставим пока, хотя я могу на, на, на эту тему тоже высказываться вечно. Я и писал, и говорил. Эта тема очень интересная и, так сказать, долгоиграющая. Но в этой же статье. Наш Василий, автор, касается и темы медицины, и вот я хочу процитировать его, однако получить прием у узкого специалиста здесь не просто ждать надо до трех 4 месяцев. И вот он обобщает на единичных каких-то примерах, это меня тоже бесит, потому что э, понятно, что бывает отрицательный опыт, э, но вот вы сталкивались, наверное, с медициной, э, какой у вас опыт, что вы можете сказать по, по поводу немецкой медицины? Ну, начну с того, что я дважды прочитал эту статью и готов, скажем, с фактами в руках заявить, что как минимум процентов 95 там либо откровенная ложь, либо надерганы изо всех возможных источников какие-то единичные факты, которые к тому же не всегда, скажем, в реальности были таковыми, как он рассказывает. Здесь хочу сразу же добавить еще про, одну, про одно его высказывание, что иммигрантам, ну, в частности, из бывшего СССР, э, устроиться на работу врачом в Германии элементарно. Ну, это, мягко говоря, не так, с точностью до да наоборот. Знаком с лично в силу кажется, и журналистской деятельности и своих потребностей с несколькими врачами которые здесь доктора наук то есть здешние доктора наук приходилось и диплом подтверждать и дальше учиться и потом работать либо в больнице либо так называемым сельским врачом как один мне доктор рассказывал три года после скажем подтверждения диплома и получение разрешения на работу врачом в Баден-Вёртенберге и спал с телефоном, потому что был, скажем, сельский район, и вызвать могли ночью, и садился в машину и ехал. Поэтому это далеко, далеко-далеко не так. При этом я не рискну идеализировать немецкую медицину, как и любую другую. Но у меня к ней особых претензий Слава Богу, нету скорее по некоторым, скажем, моментам больше благодарности и признательности. Я хочу процитировать другую статью. Я вот вчера буквально прочитал э, статью. И там еще, еще, еще резче, чем э, наш Василий пишут. Там цитата э, такая. «После 20 лет жизни в ФРГ я могу с уверенностью утверждать, что медицина там на дне, это вообще не медицина, на реальную помощь могут рассчитывать только очень богатые немцы. Большинство же не ждет помощи, хоть и платит немалую страховку. Мне с моими проблемами там светила только инвалидность». И вот этот автор, так ему не понравилась медицина в Германии, что он поехал в Россию, и э, дальше он утверждает, что в России медицина намного лучше. Лучше, чем Германия. Как бы вы это прокомментировали? Ну, дай это Бог, если ему помогли в России. Хорошо. И еще одну тему я хотел, чтобы мы затронули. Она косвенно немножко пересекается с нашей первой темой. Дело в том, что правительство России планирует до 2030 года вернуть в России не менее 500 тысяч соотечественников-иммигрантов. Организация возвращения мигрантов на родину займутся временные выездные группы МИД и Министерство внутренних дел России. Их сотрудники будут выезжать за границу и лично убеждать россиян вернуться в РФ. Для этого планируется информировать россиян-иммигрантов о государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в России соотечественников, проживающих за рубежом. Я хочу сказать, что в принципе программа эта существует давно, но там есть такой нюанс. В этой программе участвуют не все регионы России, и в частности там нет Москвы и Санкт-Петербурга. И вот, например, если какой-нибудь иммигрант из Москвы захочет вернуться, то я не уверен, что он вернется в Москву, скажут, извините, Москва не резиновая и вас ждет Магадан. Ну, это юмор. А если серьезно, насколько вообще реально вот так вот приезжать и агитировать людей возвращаться на родину? Первым делом хочу заметить, что вы, Евгений, похоже, завзятый оптимист. Потому что не только в Москву или в Петербург, я думаю, что, даже не думаю, я почти уверен, что закрыт и Смоленск, и Рязани, и Новосибирск, и все, все остальные города с населением, ну, как минимум, более полумиллиона. Это во-первых. Во-вторых, как будут эти уполномоченные? Ну, не знаю, как насчет МИДа, а часть э, чиновников МВД может даже и не въездные в Евросоюз. И по какому принципу они будут отбирать тех, кого будут агитировать? То есть это касается э, уехавших сюда именно из России или как была предыдущая программа, или, скажем, первоисточник этой программы возвращение соотечественников, по которой планировалось ежегодно возвращать в Россию до 50 тысяч человек, а за первый год, если мне память не изменяет, вернулось действительно только 50, не тысяч, просто 50. И их отправили в такие деревни, где нет ни школ, ни больниц, даже полицейского тоже нету своего. Поэтому... Ну, однозначно, ну, может быть, неоднозначно, ладно, будь... не будем столь категоричными. Ну, после Крымского моста и многих других гигантских мегапроектов, как их там называют, ну, очевидно, новая возможность на фоне сужающегося их ассортимента распилить бюджетные деньги. Ну, и заодно в командировку, конечно. Вот в командировку в Германию съездить – это святое. А может это связано с недавним заявлением Шойгу, что нужно осваивать новые территории, строить новые города. И может быть туда собираются людей приглашать из Германии и других стран Западной Европы. Опять же, вот такой вы вежливый, толерантный, приглашать. Ну, Шойгу заявил, ну, как в старом еврейском анекдоте, а вот Рабинович говорит, а кто вам мешает? Ну, заявил он перед выборами, ну и ладно. Ну, он ни дня не служивший в армии, генерал армии, ну и что из этого? Что, всему этому надо верить? Ну, вы считаете, что эта программа обречена на провал, то есть э, никто э, не, не, не приедет, не вернется, и, собственно говоря, России нечего предложить людям, а что они могут предложить? Ну, они какие-то подъемные там предлагают, но опять, если это будет какая-то деревня и какие-то выселки, то кто на это пойдет? Ну, во-первых, как бы по той программе возвращения соотечественников обещали как раз много, а по факту там люди, допустим, ну окей, мы вернемся в свой, в свой Смоленск. Приехали в Смоленске, взяли под белую ручку и отвезли там километров за 150 в деревню в Смоленской области. Ну фактически они же в Смоленске, как говорят там в радиусе 100 километров от Москвы, многие говорят, мы же москвичи. Ну, вообще, честно говоря, я посмеялся, когда я прочитал эту новость, потому что масштаб меня впечатлил, полмиллиона. Но, кстати, вы знаете, откуда это взялась цифра? Они взяли годовую цифру за прошлый год, а прошлый год был непоказательный потому что ковид. И умножили просто на 9, и получилась вот эта цифра 500 миллионов, 500 тысяч, извините, не 500 миллионов. вот Но мне кажется, что действительно эта программа провальная, потому что собственно не для этого люди уезжали, чтобы потом возвращаться, тем более здесь уже за 20 лет обросли связями, дети пошли в школу, внуки и так далее. То есть люди, и изначально я хочу опять повториться, что когда одно дело когда люди приехали на работу, да, по контракту, у них закончился контракт, и они вернулись. А другое дело, когда люди ехали на ПМЖ. ПМЖ – это постоянное место жительства, поэтому э, говорить о возвращении просто э, смешно и глупо. Э, на этом мы сегодня закончим э, нашу программу и э, продолжим в следующий раз, может быть, и на эту тему, или что-нибудь э, более свежее. Спасибо вам большое, было очень интересно э, услышать ваше мнение на эту тему. Всего и спасибо, всего доброго.